Даро, кейс батл, 100 рублей, поехали Джамбия А вместе с Джамбией что у нас? Нага Нага 62 Еще хватит на 2 кейс Ну, думаю, повезет Городской щепень, вот он дорого стоит Нет, 44 А что тогда так дорого стоило? Опа, дискотехника. Дискотехника. Это мы продадим. Здесь 31 рубль. Грут. Грут может дать. Король драконов. Да ты мой, родненький, Продадим. Ай-яй-яй, 5 рублей не хватает. И продать нечего. Ладно, Доктор Стрэндж. Доктор Стрэндж он может дать. Бог червей. Ай-яй-яй-яй-яй. Доктор Стрэндж. Сливает. Доктор Стрэндж нас. Сливает. Фобус. Мимо. еще раз. Сейчас должен дать. Револьвер пламя. Вообще не дает. Вообще прям не дает. Буд сказал, ты наоткрылся, все иди отсюда вон. Рунический. Руник. Черный песок. Нет, это заапгрейдит на 200. Я хочу себе... Пропаганду. Нет, сувенирный. Или что я хочу? Пропаганду хочу. Поехали. Повезет, не повезет? Нет, не повезет. Она уже видно то, что не долетела. Ну сайт слил, сайт слил. Сейчас посчитал, кто то был, кто тут это был кушать.